И всем привет! Сегодня с вами канал Криптовалюты с нуля, где мы разбираемся, как с 50 долларов делать 1000 долларов. А сейчас мы разберем будущее биткоины на ближайшие дни и даже на ближайшие Как мы видим, биткоин снова развернулся в отрицательную зону и собирается явно идти по нашему предыдущему прогнозу, который ведет его к тридцати тысячам. Давайте в этом еще раз удостоверимся. Мы видим с вами много моих предыдущих линий, проведенных э, по медвежьим трендам локальным, и все они как ни странно сходятся в одном месте. Возможно, даже допускаю, что на самом деле в процессе ликвидации ниже тридцати двух тысяч биткоин по итогу сможет дойти до двадцати восьми тысяч в моменте это будет самый замечательный момент для покупки альткоинов которые мы с вами соответственно и увидим на нашем канале мы уже совершили пару сделочек которые вы можете увидеть у нас в прямых эфирах их результатами мы с вами скоро поделимся когда уже будем соответственно разбирать эти моменты но сейчас не об этом сейчас мы разбираем биткоин и конкретно смотрим, что дневной график у нас ведет вниз, причем достаточно так круто ведет. И по моим прогнозам уже сегодня ночью мы вполне себе можем дойти до 32-33. И возможно волна ликвидации заведет нас гораздо ниже. После этого сигнала к восстановлению будет значение биткоина в районе 47-48 тысяч. Это будет конкретный показатель бычьего рынка. Который мы и намереваемся увидеть в будущем. Ну а теперь давайте оценим, что произойдет с биткоином сегодня. На 15-минутном таймфрейме, скорее всего в 6-7 вечера, мы ждем непосредственного отскока в район 43-44. Это будет так называемый бросок доховой кошки перед уже непосредственным падением. Серьезным, качественным, долгим и достаточно таким сильным. Почему происходит этот отскок? Потому что множество людей уже сейчас, видя 41 на графике, встают в шорт. Соответственно, как только появляются покупки, как только начинает расти альта, расти биткоин, люди сразу же из этих шортов выскакивают, тем самым вынужденно поднимая цену. Как итог, возникают вот такие вот постоянные зубцы перед каждым медвежьим рынком. Ну, не медвежьим рынком, а локальным медвежьим трендом. Мы можем это посмотреть на графике, если вы хотите развлекайтесь, посмотрите сами, поверьте мне на слово сейчас мы это разбирать уже не будем далее биткоин пробьет вот эту вот трендовую линию. если он от нее отскочит то возможно это будет показатель бычьего рынка, однако очень сильно я в этом сомневаюсь сегодня, что так произойдет, потому что новостной фон к сожалению крайне отрицательный для всех в принципе активов Соответственно, сипы и будет падать за сипом полетит биткоин вне зависимости от того, что якобы война на Украине провоцирует рост биткоин. Ничего подобного нет и никогда не было. Это всего лишь досужие домыслы новостных агентств, которые, как вы понимаете, будут сегодня же ночью опровергнуть Так что будьте осторожны, не вставайте в лонги, если боитесь шортов. Лучше сидите, выжидайте. Доллар сейчас самая лучшая валюта для наблюдения. Всем удачи, до новых встреч. Подписывайтесь на канал, лайков не надо.